Электродвигатели обладают целым рядом преимуществ по сравнению с тепловыми двигателями, которые работают за счет энергии сжигаемого топлива. Прежде всего электродвигатели экологически целесообразны. Они не загрязняют атмосферу, им не нужен запас топлива и так далее. Последние годы ведутся работы по замене в автомобилях двигателей внутреннего сгорания на электрические. Коэффициент полезного действия мощных электродвигателей достигает 98%, что невозможно ни для какого другого двигателя. Электродвигатели, используемые сегодня в промышленности, работают в основном на переменном токе. Но и двигатели постоянного тока достаточно широко используются, особенно на транспорте. Электропоезда, трамваи, троллейбусы работают на постоянном токе. Микроэлектродвигатели постоянного тока широко применяют в системах автоматического регулирования, в бытовых приборах, электробритвах, кофемолках и так далее. Мощные электродвигатели используются главным образом для привода в действие прокатных станов, подъемных кранов и прочего.